Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня необычная тема для видео. Расскажу, как можно сажать картошку, не копая. Конечно, выглядит это бредово. Мне сказал один сосед, что он так вот делал в прошлом году, и у него все вырастало. Картошка растет под травой, и она даже не в земле, то есть она чистая. Подошел другой сосед, ну, я, я сажаю значит, эту картошку, он подходит, что там делаешь. Говорю, да, вот картошку посадил он, а, да, я тоже типа об этом слышал я подумал, он скажет, ну ты вообще псих как можно копать ну как можно сажать картошку не копая землю Ну, оказывается все об этом знают только я не знаю, может быть кто-то из моих подписчиков тоже не знает это посадил вчера, скосил траву и посадил сейчас покажу как ее сажать купил картошки под посадку. Значит, первая Я так сантиметров 50 друг от друга сажаю, беру траву и закидываю. Вторую. Ну, травы нужно много, чтобы где-то может быть сантиметров 50-60 кучка была размером пока я небольшие сделал кучки потом буду еще косить и еще буду насыпать сниму потом покажу какой из этого будет результат я думаю это будет интересно меня просили рассказать какие у нас плодовые деревья здесь в Калининграде растут об этом тоже сделаю видео но только позже Всем пока! С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вы думаете об этом способе выращивания картошки. Всем пока!